Всем привет! Ну, первое, что я хочу поздравить вас с наступившим новым годом, пожелать вам еще раз счастья, здоровья, любви, удачи и всего-всего самого наилучшего. И хочу э, поделиться информацией. У нас вышел э, классный промоушен, но перед этим я хочу вам напомнить, что подпишитесь на мой канал вот внизу, э, нажимайте на колокольчик, чтобы вы не пропустили ни одно мое полезное видео. Также после этого видео вы можете поставить лайк, можете сейчас поставить лайк, комментарии, вопрос, отзывы и так далее. Смотрите, вышел новый промоушен J5. да Это и личная работа, и командный челлендж. И если показать на пальцах, смотрите, если вы подписываете в январе, с 1 января по 30 января 5 клиентов, вам компания выплачивает за каждого 5 клиента по 20 долларов то есть 5 по 20 это 100 долларов и дополнительно 50 долларов за программу j5 выполнил если вы новичок и в бизнесе не более 30 календарных дней вам компания выплатит 50 долларов бонус за быстрый старт и того вы можете как новичок заработать 200 долларов подписав всего лишь 5 клиентов по 40 баллов также у нас Работает командный матчинг э, бонус, то есть челлендж такой, вы делаете G5 и если вы в эту платежную неделю, вот, например, с 1 января по 7 января вы сделали j 5 5 клиентов, и вас в первой линии человек сделал G5, вы получили дополнительно бонус 50 долларов. Если у вас во второй линии человек сделал G5, вы получите 25 долларов. И это не бонус. Все люди, которые в первой линии вам делают, у вас делают G5. На этой неделе вместе с вами вы получаете 50 долларов, со второй линии 25 долларов. Чтобы во второй неделе, например, с 8 по 14 января вам получать матчинг бонус с первой и второй линии, вам нужно самому сделать G5 на этой второй неделе. И все люди с первой, со второй линии, которые будут делать G5, вы получите с первой линии 50 долларов, со второй 25. Также действует промоушен 10.5.2. Если вы в течение месяца подпишите 5 клиентов и приведете в бизнес 2 партнера, которые купят продукт на 40 баллов, вам компания за программу 10.5.2 выплатит еще 50 долларов. Давайте перейдем на экран, я подробно вам порисую, чтобы вам было понятно, как работает этот промоушен. Давайте разберем, как работает промоушен. Смотрите, промоушен J5 для вас, за, чтобы сделать 5 клиентов, он работает в течение месяца с 1 по 30. Запишите себе с 01 января по 30 января. Смотрите, вот вы. И вы в течение месяца делаете 5 клиентов. 5 клиентов, которые приобретут продукцию на 40 баллов. Каждый из них на 40 баллов. За каждого из них вам компания выплатит 20 долларов. За каждого. За этого 20 долларов, за этого, за этого 20 долларов. За эту работу вы в течение месяца, вы можно за день сделать, можно за месяц, разницы нет. Вы заработаете 100 долларов. И за программу J5 вам компания выплатит еще 50 долларов. Итого вы заработаете 150 долларов. Если вы в бизнесе не более 30 календарных дней, то компания за быстрый старт вам выплатят еще 50 долларов. 200 долларов. Это по программе j 5 Если вы еще в течение месяца подпишете двух человек, два новых партнера по 40 баллов, вам компания выплатит еще за каждого по 20 долларов. Это 40 долларов, да? И за программу, которая у нас работает целый месяц, J5.2, то есть 5 это клиенты и 2 партнера, вам компания выплатит еще бонус 50 долларов. Итого вы можете заработать 40 плюс 50 и плюс 200 вы заработаете 290 долларов так следующий момент если вы э, хотите еще э, получать мэчин бонус от э, вашей первой линии и второй линии есть определенные условия смотрите как это работает Давайте вот поясним. Вот смотрите, вот вы. И первая платежная неделя у нас получается с 1 по 07 01. С пятницы по пятнице платежная неделя. И у вас в первой линии, вот человек, вы сделали J5 программу. И заработали за нее 150 долларов. И у вас в первой линии человек в эту э, неделю сделал G5. Вы за него получаете 50 долларов. У вас в первой линии может быть и 2, и 3, и 5, и 10 человек, и 100 человек. И каждый, кто из них сделает G5, вы зарабатываете 50 долларов. Вот этот сделал G5, 50 долларов. Этот сделал программу G5, 5 клиентов, вы получили 50 долларов. Итак, в э, неограниченном количестве с первой линии вы получаете 50 долларов. С каждого человека, кто сделает 5 клиентов. Ваша вторая линия сделала J5. Вы за него получите 25 долларов. То есть со второй линии ваши люди делают g 5 Вы помогаете им сделать 5 клиентов. Кто сделал, G5, вы с каждого получаете, кто сделал G5, вы с каждого получаете 25 долларов. С первой линии запишите себе 50 долларов, а со второй линии вы получаете 25 долларов. И важно понимать, что это все работает в одну платежную неделю. Вы сделали G5, и все, кто в первую и во вторую линию у вас сделал G5, вы за каждого получаете 51 линия, 25 2. Вторая. вторая платежная неделя у нас начинается с, с 08.01 по 14.01. Вы точно так горизонтально редствуете. Вы точно так, чтобы получать матчинг-бонус э, от первой-второй линии, вам нужно самому на этой неделе сделать G5. Первая неделя уже в расчет не идет, вы получили все комиссионные матчинг-бонусы. На вторую неделю вам нужно сделать G5. И те, кто у вас в первой линии, вот именно на второй неделе сделает программу J 5 с первой линии вы получаете 50 долларов, и со второй линии вы получаете 25 долларов. Обязательно на этой неделе, вот на второй, вы делаете G5, и все, кто у вас в первой и второй линии делают G5, вы получаете 50 долларов и 25 долларов. На третью неделю точно так, с 15.01 по 21.01 вы делаете ту же самую работу, и с первой линии вы получаете 50 долларов, со второй линии вы получаете 25 долларов от всех людей. В том случае, если вы лично делаете программу J5. Если вы G5 не делаете, то вы эти бонусы не получаете. Все, друзья, на этом, я думаю, понятно объяснил. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Буду вам очень рад. Все, до скорых встреч. Пока-пока.